Впервые в России, в городе Казани, в старейшем вузе страны, Казанском федеральном университете, проходит Всемирная Олимпиада среди школьников по программированию IOI-2016. Участниками Олимпиады стали более 300 ребят из 82 стран мира. Медалями разного достоинства награждается половина участников IOI, но лишь 8% из них золотыми. Мне здесь нравится лично. Хорошие условия. Очень, ну, мы удобно проживаем. Вот. И здесь, ну, хорошо все организовано, на мой взгляд. Но только по наслышке почти. Ну, ни разу здесь не бывало. Ничего, к сожалению. Мы рассчитываем взять медали. А какие медали уже как будут. Казанский федеральный университет – старейший университет в России. В этом году исполняется 212 лет. IT-направление представлено здесь наиболее широко, начиная с IT-лицея, продолжая в качестве бакалавриата и магистратуры аспирантуры, а также различными курсами по программированию и заканчивая университетом третьего возраста для наиболее возрастной категории обучающихся. Казанский федеральный университет благодарит участников Олимпиады за участие в состязаниях и ждет в своих стенах в качестве студентов в любом возрасте. Добро пожаловать в Казанский федеральный университет!